А дорогие партнеры, гости нашей сегодняшней встречи, мы рады приветствовать вас. Итак, настало время нашего традицион традиционного онлайн включения и встречи со всеми вами, чему мы безумно рады.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 Красивые фигуры. Добиться uh, кубиков в области преха. Это касается как мужчин, так и женщин. И все, конечно же, говорят, да, я хочу это сделать уже наконец. -то.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 Конечно же, человеку хотелось бы, чтобы его тело было а, как можно более стройным, красивым. Что При... вы а, идете по улице и видите красивую девушку с красивой фигурой, либо молодого человека, либо мужчину, все равно, да? всегда а, взгляд наш притягивает человек с красивой с красивым, подтянутым телом. И люди с излишним весом всегда, зачастую, скажем так, интересуются вопросом похудения, диет, как же побороться с этой ситуацией. Всегда это такая насущная проблема, ситуация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 это будет uh, иметь не очень uh, хороший, uh, не очень привлекательный внешний аспект.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 И, конечно же, большой живот, отложения в этой области, они влияют на наши внутренние органы, на здоровье всего организма. Потому что тела, линия — это наша почечная А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 Также в этой области проходит горизонтальный меридиан, который называется Даймай. <зывания> Это очень сильно влияет на состояние нашего организма, на наше самоощущение, когда у нас в этой области скапливается излишняя жировая клетчатка. 还会影响我们女性的妇科的问题，男士的男科问题。Особенно это влияет на репродуктивную функцию, на половое здоровье как женщин, так и мужчин.很多的女性肚子的脂肪比较多，特别是小腹的脂肪比较多，那她肯定是宫寒。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 因为我们冬天的时候天冷，我们是不是都要去穿上棉袄才出门？哎，зимой, конечно же мы должны одеваться очень тепло, да, одевать куртку либо шубу и хорошо закрывать, особенно область репродуктивных органов。那我们的子宫也是一样，当我们的子宫寒冷的时候，它的棉衣就是脂肪。А по аналогии, когда холодно, мы одеваемся。 также, когда холодно матке э, в женском организме, то она начинает одеваться. А как она может одеться? Она может окружить себя дополнительной жировой прослойкой, то есть э, такой дополнительной курткой, которая будет ее утеплять, греть. Поэтому в этой области э, мы и наблюдаем скапливание жиров. ]也会越来越寒. Поэтому чем э, человек э, набирает больше веса, особенно в области живота, тем э, это говорит о том, что тем более холодно матке тем э, что она закрывается, она начинает э, себя защищать.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 <истричу> И вытру сейчас всю поверхность живота. Лошадь хан я Вот сейчас на салфетке uh, мы можем видеть, что жир присутствует желтого цвета. <истричу> <истричу> И продолжаем. <истричу>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 и при обменных процессов, в процессе переваривания пищи, выводить из организма. Это всего лишь часть жиров, которые трансформируются и выводится из организма, те, которые мы видим сейчас на поверхности. На самом деле выводится намного больше жировой клетчатки.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 你的模特也能看得见肚皮出油。Вы и саму видите, и ваша модель увидит, насколько большой результат после таких процедур。当然，有的朋友说，那要是做其他地方，是不是油出了会对身体不好啊？它只限脂肪，只限腹部的脂肪，像对我们胸部来说不会出现，它会起到一个很好的丰胸的作用。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 на салфетке и на самой поверхности насадки также остается этот жир. Есть люди, которые не верят своим глазам, что действительно это тот жир, который находится в глубоких слоях под кожей, не верят, что это, это именно он выходит, но после того, как они сами делают массаж, либо присутствуют при таком массаже, когда они посмотрят вживую, вблизи, рядом, также а, почувствуют запах этих выделений, они говорят, что да, действительно, это именно тот жир, который, а, который находится у нас в области живота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 不知道各位能不能看到这上面明晃晃的这个油。Да, я не знаю вам видно ли сейчас вот на поверхности тали в области кубка сейчас мы видим прям линию выступления жира。而且我们的模特这个地方是有妊娠纹，这边是有，这边也有。我们探头所能经过的这个位置，妊娠纹是变浅的、变淡的。 на всей поверхности живота мы сейчас видим проступление э, жидкости, которая выходит из подкожных слоев э, нашего живота, в данном случае нашей модели. И уже после первой процедуры я вижу, как э, менее явными становятся растяжки.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 Также эта процедура очень хорошо влияет на профилактику и лечение различных заболеваний, связанных uh, с uh, яичниками, с флопневыми трубами маткой у женщин. Также, uh, что касается предстательной железы у мужчин. Вы можете сами себе сделать диагностику, пощупать живот. Если он твердый, это будет говорить о том, что какие-то проблемы с репродуктивными органами наверняка существуют. Если же живот мягкий, то, возможно, более-менее хорошее состояние. Собственно, вот сейчас я вам показала, как с помощью ультразвуковой насадки воздействует на область живота. Надеюсь, вы внимательно смотрели, все запомнили и будете сами делать теперь. время ,腿 ,腿 ,腿 ,腿 хочу напомнить вам о том, что мы показывали и будем еще повторно, а, более детально показывать на продвинутом обучении воздействие ультразвука на нашу лимфатическую систему, на коррекцию живота, на коррекцию бедер, а, области рук, на а, область подмышечных пазов и также на лицо. Мы видим, что спектр воздействия а, насадки очень широкий, что мы можем воздействовать с помощью нее на все части нашего тела. Такое воздействие подойдет а, большому спектру людей.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 моей болезнь является является ли uh, противопоказанием? ты uh,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 一个经销商的玩意需要做多少日为了得到一定的效果一般情况下我们说第一个我们作为腹部减肥塑型的第一个是它的代谢排毒的一个期 也就是说是7到10天 第二个是它的排斥的一个周期 是7到10天 第三个 是他的塑形期吸到十天就是不能说一定的事情每个人有不同的代谢他有三个周期就是塑形姐妹有三个分三个周期第一个周期是把他的经络给他打通让他的代谢正常第二个周期是排施排寒第三个周期才是塑形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 Um, можно ли делать массаж лица если стоит зубной имплант uh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 她的经济证是根据不同的地方不同的部位是有不同的经济证包括超级探头和我们的手套它也会有不同的所以我们在初级里头是培训我们有专门的经济证和大家来去讲解 Galina 答应了个问题有什么反映的反映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 Воздействием. Если регулярно это делать, конечно же, не один раз, то будет определенный результат. Okay. После операции на почке можно ли делать Жуком Шэнзан Толо Шоушу Жоу?可以做吗？肾脏做的手术，只要不是非常严重的，而且是手术过了一年之后的，可以是短时间小档位的。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 нет. Да. А также нужно пройти обследование, убедиться, что если это была серьезная операция, что нету каких-либо последствий, нету каких-либо злокачественных опухолей и так далее, что человек полностью восстановился, тогда в этом случае можно делать. Okay, так, можно ли убрать стрии растяжки подбородком? Вот здесь не совсем понятно, что такое стрии растяжки. Я так думаю, убрать жировую клетчатку да, в области подбородка. На этот вопрос мы ответили. Так, спасибо, пожалуйста. Неома матки может ли уйти? 如果有自控肌瘤可以做吗为了把这个肌瘤弄没有了正常情况下 只要是超过6公分 我们是不建议他去做这些 超过6公分之后了 一定要去到医院里面去听从医生的安排 6公分之下 我们可以通过超频摩探头来去达到一个改善但是能不能把肌瘤给打下来这是根据每个人体质不同 еще Ага. Uh -huh. uh, смотрите здесь, um, если миома матки меньше 6 миллиметров, то можно делать и будет результат. Если же миома больше шести миллиметров, то uh, здесь уже нужно обращаться к врачу и за рекомендации, да, уже, возможно, нужно будет осуществлять какое-то операционное вмешательство. Так, да. Следующий вопрос. На каком режиме работать? Работаем. Один, два, три. и 模式一模式二模式三我们也有专门的视频拍摄出来那我们目前是在我们的初级培训我们会展示给大家会发到群里面那回头可以跟商学院的我们的领导去申请一下把这个怎么去操作也可以发到我们的应词直播间只能是申请你是说关于潮汕过的一二三不是就是我们的三代仪器它的如何的使用和操作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 мы посоветуемся, как его оформить, и, скорее всего, уже на следующем обучении базового уровня будет комплексный ответ, как на БМ третьего поколения работать в первом, во втором, третьем режиме. Следующий вопрос: если нет одной почки, можно ли делать? Если одна почка, то можно делать. Единственное же, обратите внимание на то, что после операции, например, по удалению почки, прошло больше года, также нету никаких последствий. Uh, человек хорошо себя чувствует, нет каких-либо uh, серьезных отклонений То 他切掉一个肾之后如果他的另外一个肾他的整个身体在做完手术一年的时间没有任何的不适像正常人一样我们可以建议他去短时间小店上去做但如果说他有问题的情况下身体有排异反应或者身体不舒服或者是有一些问题出现那我不建议他去做经文通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 Найти, да, где мы остановились. Так, буду отвечать. Сейчас читать комментарии, которые м, нашла. Немножко вниз мы ушли. Сколько минут идет один сеанс? я тот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 Uh, если делать перчатками на животе, будет ли эффект БМ второго поколения? Афенлин, uh, юон, uh, шоутхау, конечно, результат будет и можно так воздействовать.